Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего сайта. Большое спасибо, что заглянули на мою страницу. Для тех, с кем я еще не знаком, представлюсь. Меня зовут Куришов Евгений. Я живу в Украине, в городе Херсон. Я музыкант, практикующий исполнитель и композитор. Пишу музыку, аранжировки, голосовки все, что с этим, собственно, связано. И для вас я приготовил маленький музыкальный подарок. Если он придется вам по вкусу, буду рад, если вы подпишетесь на мой канал на YouTube и в социальных сетях давайте поружить случитесь буду, буду всем рад большое спасибо и перейдем к делу музыка в